Если мы хотим получить технологии чистильщиков, придется действовать быстро. и вот-вот откроют огонь по лаборатории. Вот так Систему орбитальной защиты Гласиуса. Я Аварак, высший посвященный. Мне было поручено уничтожить этот комплекс. Вы опоздали. Хранилище технологий будет уничтожено вместе со всем этим жалким миром. Убирайтесь из этой системы, пока у вас еще есть время. Или оставайтесь здесь и смотрите, как ваши войска обратятся в прах. Мне все равно. Он ошибся в расчетах. Если мы начнем действовать немедленно, у наших воинов есть шанс опередить луч искажения. Тогда чего мы ждем? Не знаю. Так, давайте, короче, нанимаем, начинаем, как обычно... Да, начеку. <как> Лучше уже близко. Мы должны <как> добраться до хранилища, пока его не уничтожили. Не <как> <За морозун. как> да. Так, так, так, нет. Талдаримов собираются возле нашего Нексуса. Приготовиться к нападению. Постой! Я активирую оставленных здесь часовых. Они могут восстанавливать щиты находящимся рядом воином. Мой путь закрыт в тени. здесь, среди теней. Вот так. Теперь мы можем вызывать часовых с помощью наших врат. Мои навыки пригодятся. Я сердце тьмы. Как обычно, собираем войска, я думаю. начинаем двигаться дальше. Мой путь закрыт в тени. Так, еще мне больше ничего не надо. You suck to me. Да слишком близко к лучу. Будьте осторожны. Держитесь от него подальше. Так, все, рабочих нет смысла нанимать уже. Давайте начинаем строить тогда еще парочку пилонов. Мой путь! Я здесь, среди теней. Спасибо. Спасибо, удачи, удачи в твоем творчестве. Творчестве. Большое спасибо. по -твоему. Так, мы давайте дальше нанимаем войска, короче. Я думаю, что мы сейчас будем делать, какова тактика. Мы ну, в принципе, стандартная, Мы уже выполняли такую миссию в Hirts of Slum, То есть там тоже Унижение был. Завершено. Там, правда, был не лазер, там был крейсер, который прилетал к нашей базе и бомбил ее. Надо было его уничтожать всяким, всякого рода <coughs> рейвиками. Здесь же у нас луч, который постепенно идет к цели и дойдет до центра технологии, его уничтожит в конце концов. В тени. Прикол то миссии в том, что как бы у нас тени. просто есть время, по сути. Тут просто таймер есть, мы поэтому таймеру должны успеть э, дойти и защитить центр технологии. Посмотрим, получится у нас это или нет. Пока что я дальше развиваю наши войска. Дальше строю казарм. Запасов уже достаточно много, чтобы можно было, в принципе, иметь 6 врат. И, например, 2 роботикса. Я здесь, Так, надо еще теней. и пилоны не сбывать строить, да. Не хватает минералов. Наши При этом я сейчас еще и накопил. Накопил энергию копья Адуна, и теперь могу использовать его в битве, причем очень часто, потому что, видите, темпоральное поле у меня аж можно три штуки. Одну... Друг за другом активировать. Нужно построить... Не Мой путь в тени. Так, надо еще пилоны ставить. Так, все, пойдемте в атаку. Сердце. Мой путь закрыт в тени. Я здесь. Похоже, ученые станции здесь оставили запасы необработанного саларита. Мы должны найти их, если получится. Отлично, Солорит у нас. Я немедленно введу их в строй. Отлично. Нам часовые Само сейчас нужно. очень нужны. Нужно поставить... Адум... Аридас. Нужно поставить больше пилонов. Так, я смотрю, там я у них колосс будет. Среди тени. Это уже нехорошо Колгос это очень больно. Так, ставим, давайте-ка еще пока пилонов. Я потом думаю, это лучше <coughs> этот зон лучше сюда отправить к передовой, потому что его, возможно, мы сможем использовать для постройки новой базы, если вдруг она здесь имеется. Так, пока что дальше продвигаемся. Ресурс полями. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Сейчас будет хватать. Не хватает минералов. Мой путь закрыт в тени. Я здесь. Мой путь закрыт в тени. Я здесь, среди теней. Так, войска у нас могут теперь быстрее попадать на передовую. Отлично. Так, у них тут еще есть и Очень под. Эээ, сказать... <кхех> Те, кто умеет у нас штормы Я делать. Их дальше. На самом деле особо не на кого кидать. мой вот путь закрыт в тени. Я здесь среди теней. Не хватает минералов. Так, вот о чем я и говорил. Зон здесь мне пригодится, чтобы поставить еще одну базу. Путь в тени. Опа, сараху он у них тут уничтожаем его конечно же Я а можно сделать чтобы он быстрее построился нет походу нельзя среди теней. ладно тогда двигаем сюда так дождемся постройки Нексуса. сразу же на ему много рабочих я вообще будет зашибись. <свистит> <свистит> Враг познает нашу ярость. Ой, не до отмена. зонтов не хватает минералов не давай не будем вот это делать пока да я хочу сразу здесь еще сделать чтобы можно было нанять а, так ну да сам главное начал нанимать Ой. так ускорение делаем Наши войска в смертельной опасности. Уведи их подальше от луча. Блин, Что я забыл с него. Мой путь закрыт в тени. еще один образец солорита активирую часовых Заманчиво. Мой путь сокрыт в тени. Я здесь. среди Нужно построить больше пилотов. Мы едины с тени. Все, давайте в атаку. Флот Толдоримов пришел в движение. К комплексу направляется множество транспортных кораблей. Призма искривления. Хитрый план. Аларак пытается включить древние системы защиты комплекса и обратить их против нас. В смертельной опасности. Уведи их подальше от луча. Мой путь закрыт в тени. Тут что у нас? Я здесь, зритель. Последний тени. кристаллик. Мы забрали все образцы необработанного Солорита. Ты только посмотри, они в превосходном состоянии. злаб, как мне казалось, Арданис, Мы еще встретимся. Мы успешно доставили образцы технологий чистильщиков на борт копья Адуна. Среди них есть один прототип воина. Мне нужно будет более пристально его изучить. Ну что ж, задание было несложным. Опять же, из-за того, что я выполнил... <coughs> выполнил, блин, выполнил. Использовал свою способность для быстрого найма рабочих. Мне это позволило очень быстро обустануть свою экономику. Так что способность очень даже хорошая, мне очень нравится. Плюс еще вот это заторможение тоже очень хорошо работает. Ты звал меня фазовый кузнец? Артанис, рад видеть тебя, юный вершитель Феникс? Но... Как? Прототип чистильщиков был изготовлен на основе копии его сознания Учитывая, что ты дружил с оригиналом, я подумал Он считает, что после стазиса его сделали драгуном Ты здесь оказался, Феникс? Сам Алдарис дал мне указание прибыть на Гласиус и служить тамплиером. Это последняя запись в его памяти. Конклав приказал продолжать копировать личности наших героев. Ты знаешь об экспериментах на Гласиусе? Почему Алдарис отдал тебе такой приказ? Я воин, друг мой, и ты это прекрасно знаешь. Я действую, а не пытаюсь оспорить приказы судей. Поразительно. А Адановая оболочка, и ячейки сжатого трилля... Похоже, он был первым в рамках возрождения древней программы. Довольно! Я не для того сражался по воле Конглава, чтобы теперь меня изучали как образец. Я камплиер, и я воссоединился с лучшим другом. Это Лениславный день. Конечно, ты прав. Каракс, хватит его изучать. Феникс, добро пожаловать на борт копья Адуна. Мы сражались с тобой клинок клинку в бесшатных битвах. И вот тебе ты ведешь за собой всех братасов. Меня переполняет гордость от этой мысли. Меня избрали иерархом оставшиеся судьи и кланы Неразимов. И это великая честь для меня. Тассадар должно быть тоже тобою гордиться. Тассадара больше нет, Феникс. Он пал, как герой за свой народ. Он спас нас от гибели. О, Это... невозможно. А... Айур... оказался во власти зергов? Да. Как долго я провел в Стазисе, пока меня превращали... в драгуна? слышал о программе чистильщиков феникс конечно копирование сознания величайших тамплиеров опасные роботы которых пришлось вывести из строя их действительно отключили но исследования в этой области продолжились мы искали способ воссоздать величайших из тамплиеров Применить древнюю технологию на практике. Зачем ты мне это рассказываешь? Чтобы ты... Нас ожидает война. Какой еще не знала история? Нам потребуется твоя помощь. И, может быть, даже чистильщики. Что ж, мои клинки готовы к битве, друг. То есть он так, видимо, и не понял, что он на самом деле чистильщик. Ну, наверное, это и к лучшему. Пускай он будет не знать. По крайней мере, для него это не будет жестким открытием. Звездные врата и заводы робототехники можно улучшить, после чего для них откроется технология искривления. На восстановление возможности вызова с помощью искривления требуется на 20%. Ну, понятно, короче, эта возможность э, даст мне просто навсего превращать звездные врата и завода робототехники в, в, как сказать, врата искривления, да? Так они называются правильно. Ну, не знаю, хорошая ли, нужна ли мне эта сильная способность. На самом деле, я думаю, что не очень. Мне как... Ну, мне удобнее, на самом деле, лучше, чтобы войска шли именно с базы, а не чтобы они появлялись на поле боя поблизости. Потому что мне что в таком случае нужно, чтобы <coughs> у меня было поблизости либо пилон построен, либо же специальная территория, где можно вызывать войска. Ну вот тут в принципе вызов подкрепления имеется такая способность, но мне ускорение времени очень понравилось. Я считаю, что это просто великолепная возможность установить экономику в самом начале игры. И в, такую... в таком случае можно как можно быстрее войска нанимать и уже просто потом противников вносить в ноль. Так что гармонизация искривления, я считаю, 50 очков не стоит. Так что давайте мы пропустим эту способность. Лучше оставим на потом эти очки салариты, чтобы можно было что-то другое в будущем изучать. Вот орбитальный ассимилятор можно было бы сделать, в принципе. Потому что какая разница, из очков очень много. Давайте тогда сделаем орбитальный ассимилятор. Да, и все, наверное, я больше ничего здесь делать не буду. Там паральное поле, очень даже хорошая способность, когда у вас мало войск, можно практически всех вывести. Новейшие разработки в производстве чистильщиков соперничают со всеми нашими прошлыми творениями. Репликация данных позволяет достоверно воссоздавать сознание оригинала. Он действительно обладает личностью Феникса. Насколько достоверно? С точностью в 99%. Значит, возможно, погрешность. Крайне незначительная. За свою жизнь мы принимаем множество решений. Кем бы ты был даже при такой небольшой погрешности? Следи за Фениксом. Если он будет помогать нам, я хочу понять, кто он на самом деле. Ну, а смысл, почему он не будет нам помогать, если это все было, так сказать, настроено в нем? Теперь мы можем использовать роботизированные единицы поддержки. Робот поддержки. Остановит прочность щитов двум союзникам одновременно. Ну, это классная способность, но в то же время она... Двояко полезная, потому что если я только мало был бы нанимать часовых, в таком случае это будет полезно. А если у меня будет очень много часовых, то какого хрена мне надо так, такая способность? <клёх> Увеличивает скорость атаки передвижения союзников. может трансформироваться и создавать энергетическое поле. А вот это вот очень полезно, я считаю. Да, это мне было бы крайне интересно. В то же время, я так понимаю, он, он теряет свою способность восстановления щитов. То есть, это становится в итоге такой единицей, которая не может восстанавливать наши единицы. Ну, восстанавливать наши единицы, единицы, единицы. Короче, наши отряды не могут восстанавливаться, но при этом они бустанутся по скорости. И можно вызывать войска на поле боя мгновенно. Ну, двоякая способность, я считаю, что не сильно она будет нам нужна. Потому что я не хочу использовать тактику на поле боя прям все армии мгновенно, и там, не знаю, еще быстрому по скорости, чтобы они прям бежали и всех уничтожали, но теряли при этом очень много боевой мощи. Лучше уж давайте да, медленно, но верно играть, потому что я не хочу быстро и быстро, быстро сливаться, так скажем. Из чтобы активировать роботов дозор. Найди им применение. Враг должен быть Врывается в бой и перехватывает вражеские наземные войска. Возражается после получен... получения смертельного урона. Ух ты, нифига себе! Он еще и возрождается. Темные стражи ждут! Ну, не знаю, мне вот эта вот способность очень нравилась, но в то же время их получается надо постоянно нанимать, потому что они умирают вот очень быстро. А Враг эти будут умирать, а они будут возрождаться. Враг должен быть ну, давайте попробуем этих ребят испытать. Хотя вот, ну да, мне вот очень нравилась здесь способность, то, что они могли оглушать. Они могли оглушать и просто вообще выносили противников в ноль очень быстро и при этом без больших потерь. Враг должен быть... Ну попробуем дозорных. Я думаю, одну битву сыграем, посмотрим. Я испытываю двоякие чувства при виде Феникса. Вместо радости я чувствую печаль. Говорят, его сразила королева Клинков. То, что ты видишь, некое подобие Феникса, но это всего лишь напоминание об ушедшем друге. Но его голос, мысли, само его присутствие, он так живо описывает то, что мы с ним пережили. Инстинктивно я чувствую, что передо мной мой друг Но разум отказывается в это верить Мы неразимы Часто задумываемся о том, сводится ли наша личность к совокупности наших воспоминаний А может, в нас живет нечто большее? Со временем мы поймем, кто такой этот Феникс Живет ли в нем нечто большее Или это всего лишь жалкая подделка